В этом выпуске разбираем крупные города, и не просто крупные, а самые крупные в мире. Слово «мегаполис» слышал и знает каждый, а вот «мегалополис» Уже немножко сложнее. Если мы обратимся к словарям, то они нам подскажут, что мегаполис представляет собой гигантский по масштабам город, в котором проживает многочисленное население. А вот мегалополис – это наиболее крупная форма расселения, которая образуется в результате срастания большого числа соседних городов, агломераций. Первоначально мегалополис – это название древнегреческого города, который был заложен фиванцами в IV веке до нашей эры. Целью создания данного города было политическое противостояние с партией и другим крупным греческим городам среди знаменитых уроженцев этого исторического города последний элен филопемен полибий историк государственный деятель и военачальник а также химик леонидас зервас городок с этим названием существует и по сей день находится он в 154 километрах от афин в нем проживает всего лишь 5000 человек рядом с руинами древнего греческого поселения таким образом название современного города не оправдывает свою историю в качестве термина Название города начало использоваться Жаном Готманом, ученым-географом в 1957 году. Первый случай Мегалополиса был изучен Готманом вдоль северо-восточной урбанизированной прибрежной полосы Соединенных Штатов Америки, простирающейся от Бостона до Вашингтона. Это область старейшей урбанизации в США, которая примерно соответствует территории первоначальных колоний-основателей американского государства. В нем сосредоточены, а точнее в его основных городских центрах, таких как Нью-Йорк, Вашингтон, Балтимор, Филадельфия бостон высокоразвитые и специализированные функции принадлежащие постиндустриальному обществу таким образом создается новая форма непрерывной городской агломерации которой преемственность этих мегаполисов разделяется только небольшими лесными зонами которые символически стоят на пути преемственности города согласно теории готмана этот особый район северной Америки образовал большую городскую агломерацию с населением 40 миллионов человек и протяженностью 700 километров для названия данного мегалополиса был введен термин босс объединяющий в себе название двух городов бостона и и Вашингтон. бас включает в себя около 50 миллионов жителей или 16% процентов населения США. Также 5 из 50 лучших городских районов мира ⁇ Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Балтимор и Вашингтон. Сюда входит Белый дом, Капитолий, штаб-квартира ООН, Нью-Йоркская фондовая биржа, штаб-квартира МВФ. Позже американский футуролог Герман Кан и его коллега Энтони Винер в 1967 году вводят и новые термины названия «Чипиц» и «Сан-Сан», обозначая таким образом крупные мегалополисы, растущие на Среднем Западе и побережье Тихого Океана соответственно. Чипиц – мегалополис великих озер в Соединенных Штатах. Его еще называют просто «Приозерный». Район включает в себя регион Среднего Запада, южный район онтарио и части Пенсильвании и Нью-Йорка. Он простирается от коридора между Милуоки и Чикаго, проходящего через территорию между Детройтом и Торонто, включая Индианаполис, Грантрапец, Цинциннати, Колумбус, Кливленд, Баффало и достигающий Питтсбурга. В 2000 году в регионе насчитывается 54 миллиона жителей, и к 2025 году ожидается, что он достигнет 63 миллионов. Мегалополис Сан сан это термин для научной конструкции цепи столичных регионов в западной калифорнии вдоль побережья от сан-франциско до сан-диего здесь кстати рекомендую посмотреть серию моих видеороликов из америки про калифорнию про сан-франциско и сан-диего ссылочки вы найдете в описании к данному видео сан-сан охватывает большую часть населения калифорнии включая район большого лос-анджелеса где проживает около трети всего населения этого штата и да здесь тоже рекомендую посмотреть подробный выпуск про город Лос-Анджелес, где я детально рассказываю о Голливуде, Universal Studios и самом центре города, включая самые богатые районы, где живут знаменитости. Сейчас же в Калифорнии наблюдаются тенденции к урбанизации, но они все же касаются не самого побережья, и даже не первых рядов прибрежных долин а скорее географического центра штата в калифорнийской продольной долине а между городами находящимися на побережье по-прежнему лежат большие расстояния вы наверное, заметили что первую часть этого выпуска мы сконцентрировались на америке но конечно же мегалополисы есть не только в штатах но и в европе и азии так например европейским мегалополисом принято считать наиболее экономически развитый регион европы в 1989 году французские ученые РЖ брюн также также назвал его голубой банан из-за характерной формы, если посмотреть сверху. Северная часть этого банана находится в старинных центрах сталилитейной и угольной индустрии. Городах Великобритании, Манчестере и Бирмингеме. Далее он проходит через Лондон, Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Потом через германию швейцарию и наконец италию почему именно эти страны прежде всего не только страны а именно значимые города этот европейский суперрегион является политическим и экономическим двигателем европейского союза и доминирует в периферийных районах для того чтобы разобрать следующий мегалополис мы отправляемся в китай в дельту реки янзы это треугольникообразный мегалополис обычно включающий в себя китайскоязычные районы шанхая Южную провинцию Дзянсу и северную провинцию Чинцян. Этот район находится в самом сердце района Цяньньнь, буквально к югу от реки, где река Яндзи впадает в восточно-китайское море. Имея плодородную почву, дельта Янзы обильно производит зерно хлопок, коноплю и чай. В 2018 году ВВП Дельты Янзы составлял примерно 2,2 триллиона долларов США. Городское строительство в этом районе привело к тому, что это теперь, возможно, самая большая концентрация прилегающих мегаполисов в мире. Он занимает площадь в 99 600 квадратных километров и является домом для более чем 115 миллионов человек по состоянию на 2013 год, из которых по оценкам 83 миллиона городские жители но ну, а если исходить из зоны дельты большой ензы то в этом регионе проживает более 140 миллионов человек имея около 1 10 населения китая и 1 5 ввп страны дельта реки ензы является одним из самых быстрорастущих и богатых регионов восточной азии измеряемых по паритету покупательной способности а какая ситуация наблюдается в россии в нашей стране мегалополисов нет россия исторически сельская страна а возникший в 20 веке процесс урбанизации подкрепленной централизацией управления привел к формированию гипертрофированного центра в москве но это не мегалополис так как все же это историческое развитие шло и идет вокруг одного центра в будущем мегалополисом может стать москва санкт-петербург но это очень далекая перспектива мегалополис это не мегаполис, здесь нет единого центра, это объединение центров.